Ну, вот вы знаете, Леон говорит, может, ты чего хотел сказать? Я говорю, хотел, конечно. Мужик к врачу прибегает говорит, доктор, у меня жуткие две проблемы. Доктор говорит, давайте по очереди. Первая какая? первый доктор. Доктор, первая... Я вот к жене пристаю день и ночь. Вот день и ночь к жене пристаю. Но тот говорит, да, это проблема такая, что мы ее успокоим. Дадим таблетки, успокоим. А вторая какая? А вторая, доктор, я такой врун. Ну, и... Ну, Есть обратная сторона медали. Это когда... Женщина приходит и говорит, доктор, у меня с мужем проблемы. Ну, что-то он совсем на меня внимания не обращает. Может, что-нибудь есть, кроме Виагры. Доктор говорит, ну, есть у нас, но ну, еще и не патентованное лекарство. Мы его не продаем, но я вам дам таблеточку. Но только одно условие. Через буквально 24 часа вы у меня, потому что я рисковать не буду. В тюрьму посадят. Она говорит, да что вы, доктор, я вас не подведу Через сутки прибегает Говорит, доктор, вы волшебник Вот, вы знаете, вот не успел таблетку проглотить Пристал ко мне два раза Два раза, потом вечером четыре раза Ночью три раза, днем на следующий день Четыре раза, и вечером два раза Перед смертью Вот Я, я почему хотел вас поздравить Там со всеми прошедшими праздниками Вот Потому что там, ну не видели же давно. А, ну, во-первых, в прошлом году что было? Албарисну замуж удачно выдали. Хорошего парня нашли с жильем. Все. Вот. Филипп молодец, всех удивил. Раз в полгода по ребенку тоже мы дураки старинным детским способом. А, вот, а что-то новое. Молодец. Что говорит. У ЕС удовольствия был юбилей. Шикарный юбилей, мы все участвовали. Ну, что еще? А! Я еще рассказывал, как, может, кто не слышал. Вот. И я, значит, звоню по запрошлому году. Что в прошлом юбилей неудобно было. Я по запрошенному звоню. Ну, чтобы чуть-чуть пошутить, там что-нибудь придумать Ну и не он отвечает, женский голос Женский голос услышал и говорю э, Извините, здравствуйте, Йосиф Давыдович, можно? Э, женский голос говорит, нет, э, нельзя Я говорю, это вы, Нелечка, здравствуйте, дорогая, я вас поздравляю Она говорит, это не Неля, жена Я говорю, ну да, а кто? Лена, это его э, помощница. Я говорю, Леночка, много о вас слышала. Спасибо вам, что вы за Йосифовичем следите. Дайте ему трубочку, потому что мне некогда. Она говорит, а нам тоже некогда. Я целый день принимаю эти вот поздравления. Вы говорите, кто я запишу? Я говорю, запишите. Юлия Вениминну Медведеву, мама Дмитрия Анатольевича. Она говорит, ой, вот он идет со сцены. Вот. Ну и видно, ему сказала. Йосифа берет трубку, говорит... Для меня большая честь, что вы мне, простому артисту, позвонили в день рождения. Спасибо вам большое. Это для меня большая честь, потому что я, Йосиф Давыдович, вырослась с вашими песнями. И благодаря вам вырастила хорошего мальчика. Йосиф говорит, мы любим вашего мальчика. Я говорю, тогда давайте споем мою любимую песню. Не думай о секундах с высока. Он там послушал, говорит, винокуру, бью, сволочь. Да. Так что это были... Ну, может, кто не помнит, я просто с со Львом связан, Здесьненко, он все анекдоты Лев мне меня рассказывает. Особенно такие вот свеженькие сейчас. Это не анекдот, это тоже быль. Мы с Львом ездили в Германию давно еще. И, значит, купили одинаковые башмаки такие лакированные, чтобы на концерт выходить. Но учесть, если что, у него 44-й, у меня 42-й. Вот. Я взял и поменял. Ему в коробку положил два левых. Ну, у него 42-й, 44-й, два левых, а себе два правого. Ну, думаю, приедем в Москву, я признаюсь, подменился. Летим в самолете. Лева говорит, о, немцы, законопослушные люди. Странная история. Я вот в гостинице раскрыл коробку, смотрю, два левых на одну ногу. Один 44-й, другой 42-й. Понимаешь? Хорошо, я пошел в магазин, мне обменяли. У меня теперь два на всю жизнь. 42-44-й, правый.